Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames, с вами я, София. Мы продолжаем визаж. Вот у меня сейчас как раз загрузочка идет. Достановитесь, мы в прошлый раз, кажется, на моменте, где меня убили. В принципе, ничего удивительного в последнее время. У меня игры именно в серии, в играх именно так и заканчиваются. Что там, как долго загружается вообще. Не прикольно. Так, запись идет, цвет есть, все есть. Хорошо. Так. За нами гнались, я помню Я Меня тут долго не было Так, нам куда-то надо Бежать, придется на... Ага, вот-вот-вот, и все, бежим-бежим-бежим А где-то тут Надо как-то, как-то, как-то Это все, бежать, да? А, подождите, за, -за мной коллега бежит Чувак какой -то. Так, а в смысле? Подождите Чувак, иди в жопу, нет да ладно! тут надо было выбежать! Звуки борьбы! Я не сломала игру, я надеюсь? А куда он исчез? Подожди! Ты ж, ты ж только что был здесь! Причем мы падали! Я смотрела сюда, и тут никого не было! То есть, ну а он прям вот... Он, он прям уже хватал меня! Даже звуки борьбы успели поскользнуть! Серьезно? А где? А как? Ну ладно, ну ладно так, я надеюсь все нормально у всем слышно Меня тоже нормально слышно Я очень на это надеюсь потому что Ох уж эта работа со звуком Такая вот, да Не очень О, там что то горит Или это лампа, это лампа Лампа на дерево, замечательно Еще лампа на дерево Куда идти-то? А, ну и, ну, конечно, в другую сторону А, вылези Он застрял ко мне, надо вылезать Все, все нормально Блин, а, Это я так открывала, меня аж это Мотнуло Что, опять? Опять ты, да что ж такое Хорошо, бегу туда, где мигает Окей Какой-то внезапный Он просто идет за мной ну и я пойду. Чем мне бежать-то? <laughs> Если можно идти-то. <по> вот выход. Выход нет. Он где-то там идет. Так, мне куда? Мне туда. Все, окей. Мне тут -то... сюда надо. Заперто, замечательно. Позвонить мы никому не можем. Ничего не вижу. Вообще ничего не вижу. Ты да что такой быстрый? Как ты тут оказался? О! Он быстрый! Он очень быстрый. А, куда мне? Туда, наверное, да? Сюда, сюда. Хорошо, бегу, бегу, бегу. Что он провос, сейчас красной такой. Слышь, братан? А куда мне? Так, он где-то там скрипит. Ладно, пойдемте прямо. Я это немножечко потерялась. Я вообще, я вообще. Я, короче, вообще... Блин, хорошо. не открывается, он дал. Бежит, блин, бежит, бежит за мной, же А я, а я разве не отсюда? А мы круг сделали. Да ладно, Это вы прикалываетесь. Ладно. В смысле, ёпта? В смысле заблокировано? Братан! Братан, не надо! Не надо! А! Открой! Коч! Да, э, подождите! А подождите! Я где-то не там повернула! Что тут а? А как так получилось-то? А я, я, я не понимаю, ты что у него? Выбить что ли? Ты палки не можешь, блин! Что за херня? Как, -как это работает? <смех> Ты что вообще происходит? Ну как это так? Блин, мы, реально, мы получается, сделали круг. Сделали круг и прибежали в то же место, но теперь двери у нас заперты были. Как, как, кстати, жить-то теперь? То есть, нам туда, по-любому. Бежи. Хорошо. Повтор. Вот сюда. Так. Звуки борьбы опять вы прос проскользнули, окей. Так. А куда нам, ё-моё? Сюда куда-то? Ну, единственная дверь это вот эту вот. Правильно же ведь? Вот мы ее открыли. Так, нам туда. Он нас гонит туда. Хорошо, идем туда. Ну, бежим. Тут прохода у нас нигде нету. Тут тоже... Тут выход, который не работает Тут у нас вот просто вот иди туда Беги-беги, нас прям вот ведут Ведут-ведут Ведут Тут закрыто Вот сюда, да, нас получается ведут? Ну как бы другого Другого нету Друго, Другой не дают нам все везде заблокировано. Так, я помню то, что у нас все-таки было там где-то расхождение. Я не знала, бежать вперед или... или сюда. Ну, Пойдем сюда. Это тупик. Прекрасно. Успеем выбежать, нет? Давайте. Должно успеть. Выбегаем. Забегаем. Охренеть! <ссылка> Слышь? нету тут никого. А, -а, -а. а куда мне бежать-то, я так и так не поняла. Я нашла ключ какой-то. Кстати, я же в прошлой серии находила какой-то ключ. Ладно, сейчас мы загружаемся, получается, в безопасную комнату. Смотрим, какие у меня вообще есть ключи. Я даже не помню, как управлять. Я... У меня... Выходные на прошлой неделе прошли вот просто в спячке Я поэтому как-то, ну вот То есть я в пятницу вернулась с работы Легла спать И вот только вот в понедельник с утра я проснулась в 6 утра вот такая вот И поехала на работу дальше, Все. То есть я настолько сильно задолбалась, устала Что я вот просто у меня прошлые выходные я тупо спала Так, у нас есть ключ Изучить А перевести как-нибудь можно? Это ключевой предмет. Это от какой-то двери. Может мне дверь там надо открыть какую-то? Ладно, бежим. Наверное, да, надо какую-то дверь открыть, которую я не могу открыть. А, сюда Да-да-да. Сейчас мы поваляемся еще тут чуть-чуть. Надо, наверное, да, сейчас открыть, сбегать туда, открыть дверь. Попробовать открыть дверь хотя бы. Ключ есть. Да давай уж, пролезай. Да вообще, такой шустрый, блин, а? На своих палках-то. Вообще. Так, все, бежим. Так, мне нужно понять. Какую... Так, нет, это не то. Ну давай, беги, беги, ⁇ -мо ⁇ Сюда же ведь? Ну-ка. Да ладно. Аларчик, ты просто открывался, походу. Ну здрасте. Сейчас, сейчас что-то будет, да? Сейчас, сейчас накроет! О, это нам надо. Я уже не помню, как в эту игру играть, на самом деле. Но я, я очень надеюсь, что у меня фонарик не сядет. Мне сюда садиться надо, нет? Такое чувство, будто там вот так, так отсвечивает Вот с той стороны Будто там что-то лежит Нет никаких указаний на ключ Которым это можно было бы открыть Хорошо Так Фонарик как-то выключается? Положи! Положи, господи, как, как класть-то? Что такое? Тихо Подожди, как тебя класть? А, бросить. На F, на F. Нажимаешь на F, а потом клавиши мышки выбираешь, с какой руки что бросать. Дальше. Ко мне нужно очень аккуратно подкрадываться. Если что, я могу схватить помойку и с её выкинуть. Буду ею защищаться. Тут что-то какие-то коридоры. Ты... Вот чувствую, будто за мной кто-то ходит, поэтому... А, стиралка так долго? Какая? Вот это? Дверь не откроется до завершения цикла. Возможно, существует способ как-то обойти это препятствие. А! Фонарик вот так вот выключается. Все. Так, какой-то способ обойти это препятствие? Нажми кнопку выключить. Или розетку надо поискать какую-нибудь. Есть тут что-нибудь? Какая-нибудь розетка, что-нибудь в этом роде. Я пока что ничего не вижу. Ладно... Возможно, это даже не здесь где-то. Ну, вообще, давит такая обстановочка. Я уже даже забыла, что эта игрушка, в принципе, магиот. В принципе, магиот даже неплохо. Придавливает так. Тут я тоже ничего нигде Так, Кто-то там зашипел, что-то там это... Не открывается. Что-то происходит. Сохранение прошло. Я вас поздравляю, сейчас что-то будет, мне кажется, да? Сейчас, сейчас нас накроет безудержное веселье. Там кто-то ходит, я вот прям слышу. Но мне пофиг. Я надеюсь. Что, мне пофиг? Я очень на это надеюсь. Мне пофиг. Самое главное себя в этом убеждать. Мне пофиг. Да мне пофиг. Мне хорошо. Мне нормально. Мне не страшно. Да что музыка ты начинаешь? Не надо музыка начинать. Я не понимаю, это я хожу тут и начинаю шуметь? Или это он ходит, шумит? Так, ну шкафчики все закрыты что-то как-то, ну... Да, и скрипит еще что-то на меня. Так, ну туда наверх не бессмысленно пытаться идти, правильно я понимаю? Это закрыто. Для, для этой херни нужен ключ. Я так понимаю, ключ в какой-то из одежки, э, которые стираются как раз в этой машине. Т кто здесь, -мо? Кто там шуршит? Ну я что-то слышу, как кто-то где-то шуршит. Puppies. Как его открыть? Смотрите. Внутри ничего нету. Как-то это обойти? Ну, вырубить надо. Я не знаю, или ломик какой-нибудь может Может, тут есть что-нибудь какой-нибудь? Лом взять Поломать это все, выдрать оттуда Дверь эту Это как получается? Это получается вот эта вот крышка После крышки ты получаешь доступ к барабану, да что ли? Как как Какая-то странная система Первый с такой столкнулся Что скрипит? Что свистит? Я не понимаю. Я не понимаю, что от меня нужно. А еще мне страшно. наверное. Я не знаю, страшно мне или нет. Я не понимаю, что я чувствую. Я вроде хожу, брожу и как-то не знаю. Вроде что-то как-то неприятно, но с одной стороны как-то неприятно, с другой как-то пофиг. Ну, бывает, <смех> <Чё>? <смех> бывает, случается иногда. Ты всего бояться-то? Эх. Блин, может быть, к инструментам вот этим вот сходить? Может быть, там это самое что-нибудь интересное есть? Может, ты все-таки возьмешь оттуда что-нибудь... Я не знаю, вот у молоточек Это интересно, я считаю Можно взять Много всякого интересного Я считаю, там вот в этой вот Коробочке лежит Можно было бы этим Воспользоваться Так, я не знаю, может быть реально Как-то вот по проводам Походить Или как? То что двери не открываются. То есть я их хожу, подрачиваю, и они не открываются. Кран? Я смогу с этим что-нибудь? Нет. Ничего. Это тоже никак не это. Там что-то мигает, не работает. Звук какие-то, музыка, что-то, что-то что происходит. Щитки не... не взаимодействуют с щитками. Заблокирована дверь. Это я уже в дверь ткнула. Ну, алё. Что-нибудь как как-нибудь. Может на меня кто-нибудь оттуда выпрыгнет? Нет, не прыгает. Все еще заблокировано. А, может быть, его вот тут покрутить, кстати? Нет, Нет Значит, что тут? Кто там палку уронил? Дверка тут никак не открывается Шкафчики не взаимодействуются Твою ж мать! Control room а нашли ключикиркой аппаратная. Кто здесь? Серьезно, прям так? О, клево. Спасибо, кто бы ты ни был, за то, что открыл мне дверь. Нам туда, ну поползли. Так. Еще, еще, давай еще, еще, ползем, ползем, ползем. Ну, давай, давай, давай. Хорошо. Что-то нарисовано был мне, или мне показалось. Кто бы ты ни был, спасибо за то, что открыл нам дверь. Мы наконец-таки продвинулись по сюжету. Про стиральную машину еще я помню пока, но не знаю, сколько долго мне это хватит. Ну, Control Room я так подозреваю, ключ как раз от комнаты, которая это все дело. И контролирует. А я тут должна от этого чувака прятаться? Да, нет. Он тут где-то шастает? Заблокировано. Заблок... Я уже даже не помню, с чего эта игра, блин, начиналась. Помню, что были в какой-то квартире. И тут хопа она. Мы теперь в больничке внезапный сюжетный поворот кто бы мог ожидать тут все закрыто но я сейчас буду потихонечку продвигаться то вдруг этот Гандурас тут ходит но палки кто-то роняет не факт что он конечно но кто знает Так, мне нужно найти какую-то, да? Контрольную комнату. Комнату ко... А что, все? Нашла? Нет, Это не совсем то. А где? а, -а, -а! Ух ты, ё. Ага, пошли дальше. Это у нас срез получается. Так, ну тут у вас кто-то шастает, определенно точно. Так, вот сюда мы еще не ходили. Не, на самом деле, очень круто сделано, что ты вот... Я вот хожу, к примеру, да, по вот этим вот этим комнатам и так далее. И не знаю, как вам слышно или нет, но у меня реально чувство, что... Я хожу не одна, что помимо моих шагов, тут есть еще чьи-то шаги. Это прям <соя> <соя> так мерзенько. Прям фу-фу-фу. Прям будто кто-то вот вместе со мной ходит. Вот прям у меня за спиной где-то. Вот он идет, идет, идет, идет, идет. Прям... Молодцы ребят, которые это придумали, это сделали, которые вот смогли именно вот в таком формате это все реализовать. Ага, да-да-да, да-да-да, здрасте, здрасте, я как раз вас искала тут ходила как, у... как удачненько, что мы с вами здесь тут встретились, контрольная комната Так, это значит где-то тут мы должны, или не тут, отрубить стиральную машину Это, блин, целый квест, ё-моё, по отрубанию стиральной машинки, конечно. А, я уж хотела испугаться, где мой фонарь, он это, застрял где-то там. Так, ага, наконец-таки мы добрались до этой большой красной кнопки. Сейчас нас заставят бегать, да? Сейчас нас заставят бегать. Я прям предвкушаю это. Сейчас что-то будет, сейчас мы побежим. Будем бежать и, роня и ронять какашки по дороге. Пудовые, я прям вот. Вот прям вот. Готовьтесь. Вот прям готовьтесь. Сейчас что-то будет. О! Вот это вот, например, что-то будет. Что у тебя с лицом? Эй, братан. А мы вылезти не можем через стуль, нет? Жаль. Жаль. Жаль И У меня собаки тоже ну, там ухирели слегка Как бы нам бы Я уже даже не знаю Может через это поползли Так, ладно Пойдемте вот так О! Так, мы по-моему Да, вот эту вот комнату открывали Хорош-хорош. Хорош-хорош. Хорош. хорош. хорош, хорош, хорош. вс. Так. Это у нас... Подождите, а где у нас... Э... А, туда. Туда-туда-туда. Вот в вот, эту вот, вот, комнату. Во-во-во-во. Да. Сюда. А то я чуть-чуть заплут... заплутала, не поняла, откуда я, где я, что я. Как раз увидела вот то самое выбитое окно. Так, продвигаемся. Оп! Сюда, да? Ага, приветики. Слушай, блок управления, вот, бой, он был нереально далеко. Сколько можно так ходить? Ну, вот, да, крышку открыли. В смысле, ключ нужен ты? А, взять ключ. Вы нашли магнитную карту сотрудника? Эх, не отмылась! А куда-то, да, куда-то надо было ее. Что-что Ли Клифту, да? Точно, к лифту. Я еще подходила, смотрела на это все дело. Что, опять сейчас что-то будет? Опять в меня швырнуть человека, не надо. Не нужно. Не нужно в меня ничего кидать, пожалуйста, не надо. Так, по идее, нам сюда. Куда-то сюда. Да? Не узнаю это место. Вообще не узнаю. Да, куда-то сюда. Так, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то. Вот она. Вот она. Погнали. Приветики, ребятушки. Подвиньтесь, пожалуйста. Я тоже я к вам прилягу вот тут вот. вот. А чё я вас могу это освободить, пожалуйста, помещение? А? Да? Поехали, поехали, поехали. Поехали! уйди, уйди, уйди, уйди, Уди! сука! Бали. Это грустно, когда такое происходит. Это прям печаль. Это, то есть, мне их нужно было по быстренькому выкинуть, потому что в лифте перегруз. Там типа слишком много трупов. И от них надо было все избавиться. Надо было все выбросить. Свет не слишком ли яркий? Мне нормально, нормально. Твою же мать. Вот это вот, конечно, да. Поворот. Карта у нас есть? Есть. Ох ты ж, моя, Ладно. Где? Так. Так, сюда нам. Сюда. Э, чувак там бегает, а? За нами. Так, проходим. Ага. Так, быстренько, значит, их сейчас все вытаскиваем магнитный ключ, вот он. Давай, все и тащим их, братаны. Давайте, давайте, давай, давай. давай. Первый пошел. Давай, хватай, хватай, тащи, хватай, тащи. <сёклик> <сёклик> Блять, это наверное надо круг сделать. Надо наверное от него сделать. Но, блин, да он такой быстро, он же ускоряется, я не знаю, это бессмысленно тихо бегать. А уж тем более кого-то там вытаскивать. Это надо всех вытащить оттуда или какую-то часть можно все-таки оставить? Так, а еще мне тут кто-то что-то написал? У меня тут, в принципе, включена возможность того, чтобы ребята, которые у меня в друзьях в стиме, могли ко мне подключаться... Смотреть, во что я играю, но как бы, блин, мне кто-то что-то написал, если это будет видно в игре, то как бы я эту возможность потом отрублю, потому что, ну, не прикольно, так нельзя, фу-фу-фу, так, сюда-сюда, оп, все, бежим, сейчас все будет. Потому что во время записи, когда ты записываешь, тебе еще кто-то что-то пишет, но это вообще не прикольно. Вообще-вообще. Так, все. Где это падла? Ну, одна... Да возьми ты его! Возьми, тащи! Вот. Где он там? Он ползет. В смысле ты встал? Э! Э! Эй, ты пойдешь за мной, нет? Ну давай, музыка страшная. Вот, вот, вот, ускоряется, ускоряется. Да, да, да. Бежит. В смысле? Блять, вы охренели? Куда он исчез? Типа нельзя его далеко отводить от лифта, я не пойму. Куда он делся? Я не вижу даже эту самую от мышки, фигню. Хватаю я их, не хватаю. Давайте, вылезайте, ребят, вылезайте, вылезайте. Вы слишком тяжелые для этого всего, всего этого дерьма. Да, блядь. Да, блядь. Давай, давай, хватайсь, хватайсь, хватайсь, хватась. Оп! Ну и последний остался. Или мы с ним поездим? Нет, не поездим, все-таки последний остался Окей, ладно Вытаскивай а! Так, здесь мне лучше держать это в руках Что? Сколько времени? Нормально Надо же, прошли этот момент Какие мы молодцы Опа Да и... Ну нафиг То есть мы тут должны тихонечко пройти, да? Ну я это... Я... Что это такое? вот, Как, как ты вот тут устал Так вот аккуратненько все проходим. Или им пофигу? Отличная задница Все проходим, проходим. Главное не шуметь, насколько блять. Полз... А? Пошел ты, Дойн. Замечательно, я бегу, я не иду, а бегу. Только куда я хер его знает? Вообще не понимаю, куда я иду, зачем, почему, для чего? Ты может что-то там и понимаешь? Я вот ни хера не понимаю, куда я, куда я надо идти? Ага. По следам, по следам. Идем по следам. По следам и мокрым. И мокрым раковинам. <свес> Отлично. Я считаю, пол, пол, план замечательный. Блять. Так, кто-то где-то еще плачет. Или что что это за звуки какие-то странные издают, чувак? Ты же ведь слышишь тоже, ведь со мной же не сошла с ума? Ты же ведь слышишь это, да? Что-то тут это. Текст, текст, текст. Whoa! Бля, хомута! А, куда же вас? Как же, блин! Тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек! Проползать как-то тихо, тихонечко, да? Немножечко запутался, запутался я слегка, совсем чуть-чуть. Сейчас найдемся, найдемся как это все пройти. Раз умерли, два умерли, мы какой уже сегодня раз умираем, раз четвертый, пятый, я уж не знаю, сколько можно. Эх, сил не хватает. Мозгов, чтобы это все обойти Нормально На самом деле, вот я вижу эту толпу Я начинаю впадать в панику Это надо бежать И как-то у меня вот в голове не челкает О том, что в принципе можно не бежать Можно вот так вот тихонечко Пройти между ними Как-то они же ведь слепые вроде бы, да? Они же типа слепые и В принципе, им похеру. Если ты идешь аккуратно, тихо, спокойно, мне кажется, они бежать-то за тобой не будут особо. Да? То есть ты не бежишь, все окейно. Можно даже куда-то вон зайти. Что-то посмотреть, что-то поделать. Ну-ка. Ну, я, в принципе, шла вперед, вперед, вперед, вперед. Так что я так думаю, это нормальная тема. Идти вперед, вперед, вперед. Ну как я шла вперед? Я бежала, унеслась со всех ног. Летела просто. Волосы назад. Ай-яй-яй-яй. Тут стекло. Наверное, специально, чтобы привлекать внимание, да? Вот смотрите, я вот сейчас спокойно прохожу. Нигде никто не вылезает, нигде никого нету. Никого не видно вообще. А вот я бежала, они все повылезали. Ну да, смотрите. Смотри-ка. Смотри, как что интересно получилось. То есть, аккуратненько, спокойно проходим, они как бы на тебя и не реагируют. И... Охер. Вон, дверь открылась. Давайте на, на, на жопу и это, поползли потихонечку. Я слышу, кто-то кто где-то шатается. Давай, аккуратненько проходи это все место. Тихо. Тихо, тебе сё... Охрен... тебе сюда не надо. Тебе сюда не надо! Тебе не надо сюда. Да -мо. Ты на картах можешь бегать? Серьезно? Блять. Началось. А, поймали. Я это, я пыталась все-таки от них оторваться как-то. Надо было, наверное, обойти чуть-чуть. Блин. Ай, гибель неизбежна. Ну, короче, да, там нужно аккуратненько, аккуратненько, так обойти это все говнище. Как бы так бы. Угу. Ну, блин, ну я опять, я видела этот долбанный выход, я его видела. Я его видела. Мы почти до него дошли. Ты его тоже видел? Ну, почти-почти-почти, почти дошли! Так, все тихонечко ползли. Так, и вот тут просто... Опачки! Завернули! Все, Ползём! Пока ползём! Сам пошел ты! Слайд мне тут. Понимаешь ли? Понимаешь ли? То есть нам по-хорошему надо вот тут вот свернуть. Или нет. Или нет. Так. Ладно, попал дальше. Так, туда. Аккуратненько идем. Я просто не понимаю, они знают, где я изначально или нет. Так, мне, по идее, туда прямо. Поешь мать. Я, я смогу? Я смогу, я смогу, я смогу, я смогу, я смогу, я смогу! Я смог! Сидите в жопу. Я смогла, я смогла, я смогла, я смогла. И чё? Мне в кровать ложится, типа? Побегали, хватит? Двери все закрыты, смотри-ка. Двери реально все закрыты. Так, что вы мне предлагаете? Заблокировано. В зеркале я не отражаю. Ёп твою мать. А надо было в зеркало посмотреть. Хорошо. Так. Окей, на. Снова смотрю в зеркало. Снова поворачиваюсь. Спать нет. Двери. Двери не открываются. А, подошла к телевизору? Это я специально, чтобы они не подумали, что я там какой-то другой. Что, что я не с ними? А то еще меня тоже привяжут. Так. У меня будто голубь в ухо такой, а что там? А! а, сколько там времени нормально? А. Не, все равно не. Все. Так, нихера себе. Так, а что что то у меня подвисло я не поняла вдруг внезапно. Так, ну пойдем по вот это вот глисте. Я уже, я уже вообще я не помню этот дом. Абсолютно не помню. Э, не помню его строение. Не помню, что тут как. Так, ну пока эта херня ведет меня, я и по ней иду. Но я так понимаю, то, что предыдущие жильцы, которые тут были, тоже, видимо, отъезжали, да. А, а, а, а. Туда, прыгай, прыгай, прыгай, прыгай, прыгай а, а что, у меня ключ был? У меня, меня какой-то ключ? Я же не находила никакого ключа а Вон там глаз какой-то чей-то, смотрите, над его башкой, реально Какой-то глаз А что делать-то? А куда бежать-то от него? Пам -пам. Ну, сейчас посмотрим, так э, в инвентарь залезем, посмотрим, есть ли у нас какие-то ключи. Потому что вроде бы замок у нас горел ярким таким цветом, таким яр ярко-белым. По идее, если он горит ярко-белым, значит, что-то там должно быть, да? Вон, у нас. А! в смысле? Алло? А, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Ха. Вот это вот. А, а что отсюда-то? динамических приятств никаких нету. так, ладно, смотрим в зеркало, посмотрели, повернулись, посмотрели, выключили свет, повернулись. господи, еще посмотрим. вот началось. вот так, да. вот, вот глаз. идем на глаз, идем на свет. И чё? Ой, ё как, как, как, как же это все сложное? А, стомол. А. Ага, а. Ага. Так, хорошо. Наверное. Так. Сейчас мы просто-то на работе что-то жопа-жопная -жоп -жоп на работе. И поэтому у нас сейчас и народ по выходным работает, и я так частично... Пытаюсь все записывать и работать, вообще. все короче подряд. <клыли> <глыли> <глыли> <ingen> <struggles> и, да. Короче как-то так. А, я жить уже все. Точно? Вот, точно? А вот появился у меня ключ есть? А у меня что то это? У меня то хера всего есть. У меня есть две кассеты, ключ. Изучить ключ-то я могу, е. Что за ключ просто какой-то ключ а ага, странным символом окей так наверное вот его надо использовать да чтобы открыть дверь я просто уже я говорю я все забыл нахрен это что кораблик какой-то что это что это что это похоже на какой-то кораблик какая прелесть Так сюда? Да. Ну идем, короче. Веди меня кишка или что-то, что-то такое. Веди меня еще раз. Давай пробовать еще раз. Так, наверх. Это конечно дерьмовая тема. Так, типа... А что сделать-то надо? Ой, иди ты в жопу, блин! Это раздражает, когда вот тебе дается вот вот вот чуть-чуть времени, чтобы ты успел что-то там как-то успеть сообразить, что-то сделать, прежде чем тебя убьют. А когда тебя убивают, ты еще должен опять дойти до этого места, блин, где тебя вот. Мне не нравится. Ваш фильм говно. Мне он не понравился. Ну и так. Блин, вот опять, опять. Где? Вот, вот, вот. Заходим. Последний раз пробуем, да. И по времени уже последний раз. Так, все. Смотрим сюда. Вот глаза, тут нету, там есть, тут нету, там есть, тут нету, там есть, тут нету, там есть. Хорошо, стоим, смотрим. Глаз появился. Тут глаз, тут глаза, везде глаза. Смотрим на глаз, смотрим на глаз, смотрим на глаз, смотрим на глаз. Отвернулись, посмотрели на глаз, отвернулись, посмотрели на глаз. А я, я, я пытаюсь сделать все, все, все, все, что угодно, чтобы как-то ускорить это. Ладно, посмотрим туда. В зеркало. Накрывает? Накрывает. Отлично. <звучит> а, да, скоро я буду тоже такая. А, а, а, а, да. Хорошо. Хорошо. <звучит> э, да. <звучит> я каждый раз забываю про это. Блин, там по идее, чтобы открыть дверь... На двери был глаз По идее, чтобы открыть эту дверь Нужно найти где-то глаз И поковырять его Как бы это странно ни звучало Нам нужно выдрать глаз Я не помню Из самой двери глаз не выдергивается Он, по-моему, выдергивается откуда-то Подождите, может быть он где-то здесь? Этот глаз соживить Блин, это корабль такой, это же такой мимим. Почему нельзя подобрать? А, он просто отсюда ведет вот эту вот херня. Ага. Ну пошли. Пошли тогда гуляем. Опять по этой херне идем. Пробуем еще раз, если получается в... в жопу всю вообще эту игру. Короче, мне на ну это надоело. вот своим вот этим вот форматом, он отвратитель. Нет, мне, конечно, хочется узнать, чем все это дело закончится, но ё-моё. Ну вот из раза в раз. Это как это так? А, точно! В картинах, где-то в картинах. Вот, так, да, давить глаз. Точно. И теперь мне снова нужно. А, не оставайтесь надолго в темноте. И, короче, теперь я возвращаюсь обратно. Да? Я... Единственное, я вот абсолютно не помню. Вот тут вот, да, идем. Абсолютно не помню строение дома. Ха. Вот от слова совсем. Не, ну, благо я быстро нашла вроде бы глаз. Вот еще один. А я его выколоть не могу. Ткнуть чем-нибудь. Зажигалкой поджечь. Тут, вот тут его выдрать. Господи, он еще и здесь. Так. Ага, -а -а, я заблудилась. Так, это кажется кухня. Мне, мне, мне, да, вот сюда надо. И на лестницу наверх. Всё, да? На лестницу? Сюда? Кажется, тут, да. В смысле? Нет? Это не тот ключ? Да вы прикалываетесь, еще а, -а, -а, а Их тут два! Ах ты ж, ёпта! Тут еще. Я я в панике увидела только один? Ага, вот еще один. Хорошо. Это должен быть еще один. Так, сейчас, подождите. Наверное, его я... я лучше не буду сейчас на... измываться над зажигалкой. Так, ванны мы уже открыли. Значит, на этом этаже... А, вон там вот еще может быть. Сейчас, сюда зайдем. Ага, вот и оно, да. Ну все, все три нашли, получается, правильно? Так сколько там времени? Всё, надо заканчивать, надо заканчивать уже все пора. Так. Вот, заходим, садимся, смотрим, может быть сюжет, сюжет сейчас будет какой-нибудь. Атош, конечно, будет. Смотри-ка. Смотри, что происходит. Тяжелое дыхание. И какой чувак. Так, ну, это, это наши чуваки, Да. Это, видимо, я не, не знаю, его как-то накрывало, крыло вообще по-жесткому, хорошо так. Ну <Свы> <Да> нет! <Свы> Что, <Чё>, опять? <Свы> Мне кажется, эта игра надо мной издевается. Да вы прикалываетесь! Что, опять в больничке? Дом то мы когда будем, ё-моё! Собачка. Хоть что-то в этой жизни позитивное. Ну, надо дать вот как раз вот на этой вот картинке остановимся. На собачке. Это Сейчас, так... Сейчас, собачка. Подожди, я поближе подойду. Может быть, с этой стороны получится поближе подойти, так нормально. Короче, вот. Собачка. Все, спасибо всем за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. И до встречи со в следующих сериях.